Всем привет! Украинский сезон «Холостяка» стартовал на СТБ. 30 девушек пришли бороться за сердце Михаила Заливака. В сети просекретили, кто прорвется в полуфинал. Как политика политика.нет, в сети показали девушку, которая точно попадет до полуфинала проекта. Это уже известная Джессика Чеги. Стоит сказать, что только под фото Джессики Михаил поставил свой лайк. В паблике реалити-шоу появилось фото девушек, участниц проекта. Поклонники размышляют над тем, кому отдаст свое сердце Михаил Саливака, которого уже успела полюбить публика. Возле фото одной из девушек появилось множество комментариев, ведь в сети уже показывали кадры знакомства с городом Михаила и Джесси Мукачева. Напомним, Джессика владеет студией «Висажа», по всей видимости, экс-участница венгерского мастер-шеф Антония Джессика Чейги попала в фавориты новому участнику проекта Михаилу Заливака. Согласно правилам реалити-шоу, знакомство с семьей девушки и городом, где она живет, происходит только в финальной части проекта. Поклонники стали бурно обсуждать вероятную победу в проекте девушки, а нам остается только потерпеть и узнать, правдивы ли догадки, которые построили поклонники шоу.